Я, прежде всего, хочу поздравить всех собравшихся, тех, кто любит авиацию и космос, всех наших гостей, с открытием салона в Москве. Это седьмой салон по счету. И, конечно, это молодое мероприятие по сравнению с аналогичными, которые проходят в мире. И вместе с тем хочу отметить, что по сравнению с первым салоном здесь сегодня собрались специалисты из большого количества стран. Если на первом мероприятии подобного рода мы имели честь принимать гостей из 12 стран, и они представляли 203 предприятия, то сегодня у нас в гостях в Москве 654 предприятия из 40 стран мира и такое внимание к московскому салону понятно, потому что, потому что страна наша известна как одна из наиболее передовых стран авиакосмической отрасли у нас традиционно высокий интеллектуальный потенциал собран в этой сфере наши специалисты предлагают интересные, а простые решения и, что самое главное, наши летательные аппараты вполне доступны по цене, поэтому я искренне от всего сердца приветствую всех наших гостей. Я надеюсь, абсолютно уверен в том, что вам будет интересно и полезно присутствовать на этом салоне и работать вместе со своими партнерами из 40 стран мира, в том числе и с российскими партнерами. Я хочу пожелать всем вам... Не просто успешные и интересные работы, но и интересы полезных контрактов. Я не случайно сказал, что мы приветствуем специалистов из 40 стран мира, потому что будущее развитие нашей отечественной авиационно-космической отрасли мы, конечно же, видим в кооперации с нашими партнерами из рубежа. В последние годы эти контакты развиваются наиболее успешно. И с американскими партнерами, и с европейскими, и с азиатскими, мы еще раз сердечно всех приветствуем и желаем вам успехов, всего вам доброго, желаю самого голубого неба и хороших результатов совместной работы. Поздравляю всех с открытием МАКСа 2005. Спасибо большое за внимание.